Привет, здравствуйте. В один из моих видео я показывал, как можно проверить простым методом крышку, пробку радиатора. Смотрим отрывок из этого видео и потом идем дальше и узнаем, как исправить косяк пробки и вылечить, если это возможно. Значит, когда двигатель антифриз остынет, нужно давить вот эту верхнюю трубку радиатора. Если из этой тирки начинает выливаться антифриз, вода, тогда пробка радиатора испорчена и нужно ее менять. Антифриз из этой тирки должна выливаться только тогда, когда двигатель сильно прогрета. Когда двигатель и соответственно там, там антифриз сильно прогрета, образуется в двигателе избиточное давление и только тогда должна открываться клапан под пробки радиатора и выпустит избыточное давление. Вот это и главная наука тут. Так, да, как показано в этом видео, в большинстве случаев проверка таким методом помогает определить поломку крышки. Но тут еще существует большой но. Устройство крышки радиатора автомобиля достаточно простое. Ее конструкция подразумевает использование двух прокладок и двух клапанов. Перепускного, то есть паровой, и атмосферного, то есть пускной. Перепускной клапан размещен на подпружиненном плунжере. Ее задача состоит в том, чтобы плавно контролировать давление внутрь системы охлаждения. Обычно часто оно составляет около 88 пару и чуть отличается у разных автомобилей. Задача же атмосферного клапана противоположная. Так он предназначен для обеспечения постепенного выравнивания атмосферного давления и повышенного давления внутрь системы охлаждения в ситуации, когда двигатель выключен и остывает. Использование атмосферного клабана обеспечивает два аспекта. Первый – исключается резкий скачок температуры охлаждающей жидкости в момент остановки помпы, то есть исключается теплевой удар. Второй – также исключается перепад давления в системе в то время, когда температура охлаждающей жидкости постепенно снижается. Таким образом, перечисленные факторы является ответом на вопрос, на что влияет крышка радиатора. Если одной или другой клапан не будет нормально работать, уровень, охлаждающей жидкости в расширительном цельном бачке будет в большинстве случаев одинаковым. В нормальных условиях он должен меняться, пусть и незначительно, в зависимости от температуры двигателя. Вот поэтому и часто обратите внимание на уровень антифриза в расширительном перепускном бачке. Когда двигатель горячий и заключите ее, уровень антифриза в перепускном бачке всегда должен быть больше, чем когда двигатель и антифриз остинет. В первую очередь необходимо Отметить, что антиприз в системе охлаждения должно находиться под повышенным давлением. Исходя из такого обстоятельства, крышки сцелены специально таким образом, потому, чтобы повысить температуру кипения охлаждающей жидкости, поскольку рабочая температура двигателя находится в районе плюс 100 градусов. Обычно... Температура кипения антифриза двигателя должна находиться в районе плюс 120 градусов Цельсия. Однако она зависит, по первых от давления внутренней системы, а во-вторых, состояния сама в антифриза. В частности, такой метод проверки, который я показал, помогает определить, когда в пробке клапан заклинило в открытом положении. И крышка также при маленьком давлении двигателя пропускает антифриз. Существует вариант поломки крышки, когда пружина внутри ее ослаблена. И антифриз пропускает при низких давлениях. Например, в диапазоне 0,5 0,6 пар. Но существует еще редкий вариант когда клапан крышки заклинивает в закрытом положении. В таком случае он не открывается на 0,9 и на 1,1 пар, в результате чего патруки в системе охлаждения сильно могут продуться и порвет там, где антифриз слабость найдет. Если крышка неисправна и не держит давление, проверку, чего мы и показали, Тогда антифриз двигателя начинает кипеть на нижнем температуре, на 100 градусов, а не на 120 градусов, что нежелательно и приводит к проблемам. Исходя из этого, покупать крышки с 0,9 баром целесообразно, если автомобиль в большинстве случаев эксплуатируется в городских условиях. А крышка-клапан с 1,1 баром лучше, если автомобиль эксплуатируется, например, в корных условиях. Как правило, для большинства современных легковых автомобилей продажи продаже реализуются крышки. Предназначение для работы в диапазоне давления 0,9 и 1,1 пары. Ну и в некоторых случаях можно купить и крышки с 1,3 пара. Но это целесообразно только тогда, когда автомобиль применяется в спортивных случаях. Конечно, существуют и другие более продвинутые и стопроцентные методы проверки крышки. Но это которую я показал, самый простой и в большинстве случаев дает правильный ответ, что нам и нужно. Ну, это была краткая теория. А теперь перейдем к следующему вопросу. Можно ли отремонтировать крышку? Отремонтировать крышку радиатора чаще всего невозможно. Точнее, результат будет, скорее всего, отрицательным. Но попытка – это не питка. Можно самостоятельно попробовать заменить резиновые прокладки на крышке, очистить шавщину на ее корпусе, самого права покрасить. Однако, если в конструкции ослабилась пружина или вышел из строя один из клапанов или два сразу, то их ремонт вряд ли возможен, поскольку сам корпус является Большинство случаев неразборным. Соответственно, лучшим решением в данном случае будет покупка новой крышки радиатора. Мы постарались оживить неисправные крышки. И нам из трех случаев удалось сделать это в трех случаях. Нам повезло. И не могу гарантировать, что всем поможет но стоит попробовать. Часто фактором выхода из строя клапана крышки является заклинивание клапана и причина грязь и ржавчина. Мы попробовали почистить клапан с помощью растворителям и удачно все кончилось. Удалось оживить крышки. Можно и применить другие химикаты, которые не портят резинку. Кто чем промил и помогло или нет, пишите тут ниже в комментариях, пожалуйста. И еще один важный совет. Допустим, вы проверили и заменили крышку на новую. Но антифриз все равно часто кипит или уходит куда-то и теряется. Что делать? В таком случае рекомендую проверить прокладку КБЦ с помощью химии. Как это делается, есть видео у меня и ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Ну и конечно в конце видео хочу попрощаться. Просто подписаться на канал и ставить лайк. Спасибо всем за внимание и всем удачи.